Ебать, я оделся. Держи, держи. патроны. Держи маску. На патроны. Как их выкинуть? иди маску, а то ты слишком уродливый. Ну ладно, ладно, где она? Да она? На что это? Не, ну в маске был слишком красивый. Ну, да, так что можно. за колготки я одел? Такой вы и быть можно ну да пошли в дом зима я пошел пипиську морозить, морозить. А что у меня нет штанов вообще ничего нет пока но есть не непри... а холодно серьезно холодно реально пиписька отморозится сейчас Ай! блин офигеть по мне стрельнул, к нокаут. Меня убили. <смех> ну да. Ты убил, да? <смех> да. Как тебе не стыдно голожопого человека нападать? Мне нужны твои патроны. То да у меня ничего нету, ты рано меня убил, надо а, было дать не полутаться. Блин. Тогда извиняй. Погнали. А Какие положить положил. У меня есть гараж, смотри. Мой рум тур, пошли. Сейчас, сейчас. Пойдем рум тур, рум Сейчас, сейчас. Рум а как ты понял, как положить глушитель? Блин, у меня на прицеле уже, что только нету, все прилипло к нему. Вот, короче. А где ты? Иди сюда. Я тебя не вижу. Да, ну, ну, куда ты ушел? -то? Я у дома того же, где и был. Вот, а, вот, вот, вот, вот. Пошли, короче, смотри, это ворота, через них надо входить. Угу. Вот ты вот так вот входишь. Угу. Обязательно через них. По другому угу. ты не войдешь. Угу. Вот, это мой гараж. Угу. Это мой гараж, и в нем есть компьютер. Я mm -hmm. здесь стримы провожу. Вот. И чтобы у меня посильнее пригорало, я ставлю факе. Это. огонь. Нормально мне горячо. Я могу хлебушка здесь. Нет, ничего не могу. А, нет, могу стейк ебануть. Будешь стейк, эти угощаю. ухощаю. Да, я уже что-то съел все опять. Все, это вот. Блядь, я куда-то нажал. Сейчас вот держи стейк, это вот я, я съел. Не благодари. Что ты сказал? Что ты сказал? Вот зимний омчук. Здесь холодно, мороз. Ну, блядь. Ну, допустим. Была машина, нет машины. Попью.